При кажущемся разнообразии не всегда получается найти прочные и красивые двери, соответствующие всем требованиям. Предлагаем межкомнатные двери отличного качества – фабрики «Март Дорс». Преимущество наших дверей в использовании мебельного мдф высокой плотности – фабрики «Кастамону». Он на 20% плотнее, чем материал, который используют при производстве царговых дверей. Такие двери прослужат дольше и устойчивы к механическому воздействию. Мебельный МДФ дороже строительного на 25%, но мы любим своих клиентов и не экономим на качестве. Двери облицовываются качественным «экошпоном», изготовленным в Корее по немецким технологиям. Несмотря на использование дорогих материалов, мы имеем возможность удерживать привлекательные цены как для своих партнеров, так и для конечных потребителей. Нам удалось выстроить производственный цикл на одной базе, результатом которого стал качественный продукт, пользующийся повышенным спросом у покупателей. Многие производители для удешевления дверей используют сочетание строительного и мебельного МДФ. Наши двери состоят только из высококачественного мебельного МДФ. Производство дверей doors начинается с распила МДФ на станке. В наших дверях, в отличие от дверей, выпускаемых конкурентами, отсутствуют пустоты, а это значит, что петли и замки могут быть установлены в любом месте в царге двери. Использование высококачественного мебельного МДФ гарантирует крепкую фиксацию фурнитуры как на двери, так и на дверной коробке. Горячий пресс с усилием сжатия 100 тонн максимально прочно склеивает заготовки каркаса дверного полотна и коробки. Для склеивания используется немецкий клей. Наш раскроечный центр позволяет одновременно обрабатывать до 10 листов МДФ, что обеспечивает высокую производительность. Выполняем даже самые крупные заказы точно в срок. Четырехсторонний станок за счет возможности установки 5 фрез одновременно позволяет за одну операцию обработать заготовку со сложным профилем. Отличительная черта наших дверей – уникальная царга со скошенным под 45 градусов к филенке углом. Это делает внешний вид нашей двери значительно более изысканным и лаконичным. Использование фрезерных головок от фирмы Iberius обеспечивает высокую частоту обрабатываемой поверхности и позволяет сделать структуру нашей двери однородной и приятной на ощупь. Мы установили новейшие линии укутывания. Современный тип оборудования для облицовывания деталей дверей экошпоном, шпоном который работает с пленками различного размера и типа. Детали дверей укутаны в круговую, поэтому на дверях единое цельное покрытие и нет швов. Торцовочный станок обеспечивает точное попадание в нужный размер детали, что гарантирует потребителю идеально ровные двери. Наши пилы предотвращают появление сколов на деталях с нанесенной пленкой, и края пленки всегда стыкуются точно, без зазоров и рваных краев. Для стыковки между собой с деталей двери мы специально разработали увеличенный профиль шипа. Соединение придает дополнительную прочность всей конструкции двери и обеспечивает точную геометрию полотна. Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологии и ищем лучшие материалы. Для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами и быть привлекательными для партнеров и для потребителей, присадочный станок высверливает отверстия в деталях для установки крепежа, существенно ускоряя время сборки полотен. При сборке мы используем деревянные шканты, что дополнительно усиливает и без того очень крепкую конструкцию дверного полотна. Делительный станок, предназначенный специально для раскроя пленки ПВХ, одновременно производит раскрой пленки на все детали разных размеров с непревзойденной точностью. Это гарантирует отсутствие на дверях кривых швов и позволяет облицевать деталь без залысин. Партнеры оценили выгоду сотрудничества с нами, а покупатели рекомендуют наши двери друзьям и родственникам. Будем рады видеть вас в числе наших партнеров и клиентов. Позвоните нам, и мы ответим на все ваши вопросы.